наверное, топовых экспертов в русскоязычной среде по криптоэкономике, токенизации и все, что с этим связано. Иван, я не буду больше тому там там и так все понятно, что Иван Шербаков, спикер сообщества бизнес Физнес Прошу. Я скромный, тобой, а я с тобой с тобой с тобой с тобой с тобой с тобой с тобой с тобой с то есть наш целевой клиент – это тот, кто владеет хотя бы одним аккаунтом на криптобирже, на любой, там Binance, Polonics, кратко, вот если у вас хотя бы один аккаунт есть, то вы наш целевой клиент. То есть мы сделали удобное решение для трейдеров, которое позволяет торговать в одном окне, переключаясь между всеми топовыми биржами. То есть не надо на сайте там, открывать разные вкладки и привыкать к цветовой схеме каждой биржи, там, графики разные, аудиобуки в разных местах стоят. Мы сделали такой продукт, который на фонде уже там десятки лет люди пользуются терминалами типа MetaTrader или Quikka. Вот мы велосипед не придумали, а просто перенесли все имеющееся на рынок То есть одновременно можно открывать стоп лост, стейп профит, трейлинг стопы, ордера, дира. Это все уже работает, и вы можете скачать на MacBook, на Windows или на Android приложения и работать с ним. На iOS тоже будет там чуть-чуть сложнее, они не любят слова крипта, они не любят финансовые продукты, там я думаю в январе-феврале мы появимся. А также те, кто не в курсе, у нас появилась веб-версия, то есть можно зайти на сайт, из сайта торговать. И причем, смотрите, если вы трейдер, нарисовали линии поддержки, линии сопротивления и вы открыли там в другом каком-то браузере, это у вот вас все сохраняется, то есть это очень удобно для торговли. И слава, что телевизор у меня не работает, поэтому мне придется вот так вот немножко переключаться. Это вот все, все, что мы сделали, и а, скажу вам немножко по цифрам. То есть мы за эти полгода имеем уже 2000 пользователей нашего терминала, Это, то есть люди, которые не только скачали, но и хотя бы добавили одну биржу. И это вообще, могу сказать, успех. 97% ICO вообще не имеют продукта, а мы имеем продукты с живыми клиентами. Кто, кстати, терминал терминалам крипторубки использовался, поднимите руки. Это довольно неплохо. А кто у нас на ICO поддержал, есть такие... Классненько. Смотрите, вопрос, который задавал мне каждый третий из тех, кто поднял руки второй раз, это когда мы появимся на бирже. Я вам скажу сейчас такие супер новости. Во-первых, были люди, которые по акции приобретали наши токены, и мы им обещали дать робота самыми первыми. Они получат их через три дня. Это хорошая новость. Остальные, кто без акции, тоже получат довольно скоро, к 20 ноября у нас будет три робота внутри терминала, которые вы можете пользоваться, Это причем различные пары, и в основном они все работают по стратегии RSI, не знаю, говорит вам о чем-то или нет, это такой технический показатель. Также у нас уже продаются версии для Enterprise версии, это такие версии для фондов. То есть мы сделали CRM-систему для криптофондов, то есть руководитель может открыть эту программу, он будет видеть всех своих трейдеров, диаграммы, графики, сравнительную их доходность. Он сможет одной кнопкой закрыть ордер, все ордера своего трейдера. Это большой прям культ управления. И помимо всех Тех функций нашего терминала и этой CRM-системы, ему будет доступно бот-маржинальщик, бот-арбитражник, мультиаккаунты, бот-экстренного закрытия всех позиций, а также ребалансировочный бот. То есть, ну, например, определил руководитель, что ему нужно 10% эфира, 10% липла и 80% биткоина. А курсы криптовалюты не скачут, и бот будет постоянно держать вот этот вот процент стабильно, несмотря на курсы, то есть он будет ребалансировку делать. И вот этот продукт, он у нас уже продается, три продажи есть, и в январе его будет полноценный релиз. Также, также, я знаю, что тут есть несколько собственников своих криптовалют и токенов, и вот для вас у нас есть прям эксклюзив. И если, может, у вас такие знакомые есть, я буду благодарен, чтобы вы как-то меня с ними познакомили, потому что мы сделали маркет-мейкера. Это вообще чудо, но стоит на рынке США более сотни тысяч долларов, а мы же будем продавать его с 5 ноября, то есть это тогда уже с завтра, да? Завтрашнего дня будем продавать по 15 тысяч долларов всего. То есть всем раз дешевле, чем на американском рынке. Чтобы вы понимали, это такой бот, который даже если у вас нет сообщества, то есть если у вас токен и никто его не торгует вообще, будет идти торговля, то есть будет график рисоваться, Будет оставляться ордеральная продажа, ордеральные покупки, встречные. И причем график рисоваться так, как вы хотите. Хотите, чтобы у вас сегодня было плюс 10% за сутки или минус 5%. И график будет рисоваться так, как вам надо. И вот такое чудо мы уже сделали, уже протестировали успешно неделю назад. И вот с завтрашнего дня у нас пойдут продажи, можете ко мне тоже смело обращаться. Вообще мы... Я даже без, без скромности скажу, что мы принадлежим к тем 5% российских СО, которые за последние два года не только не соскамились и не заморозили, а мы просто работаем ежедневно в поле лица. У нас сейчас 33 человека трудятся на благо нашей компании. Мы продаем франшизные еще предложения. То есть у нас уже есть договор, заключенный с Южной Кореей, сейчас с Германией и с То есть Три франшизы у нас проданы. Мы можем до 50% прибыли нашего терминала давать каждому желающему из вас. У меня выступление краткое. Я думаю, что покажу вам буквально еще вот эти лица. Это те ребята, которые... Еще 4 минуты, Ванька. Да. Отлично. Покажу тогда эти лица и просто скажу вам, чтобы вы обратили внимание вот на этого человека. Это по версии Trading View. 27 трейдер мира. И каждую неделю, три раза в неделю он дает сигналы, причем с видеообзорами и в текстовом формате. И эти сигналы имеют более 75-75-3% проходимости. То есть он может дать вам потрясающую доходность просто на информацию. Он это записывает через видео. Если у вас есть какая-то даже монета, которая никому не известна, вы можете попросить в чате сделать обзор в следующий раз на эту монету. И он именно по тех анализу будет делать все для вас, потому что он член нашей команды, а вы, как наша семья, спасибо вам вообще за поддержку, за все, что вы для нас сделали. Еще одна новость. У нас две недели назад появился новый адвайзер его зовут Евгений Лозан, надеюсь, не перепутал, и это ТОП-1 трейдер по версии TradingView, это лучший трейдер мира, он проживает в Киеве, и он стал нашим адвайзером, и сейчас каждую неделю вместе с нашим Артемом Шевелевым они будут записывать программы, которые включаются и новостной обзор рынка, и технический анализ топ-10 монет, и все это для нас как нативная реклама. То есть мы сейчас ищем трейдеров, у которых есть подписная база трейдеров. Если у вас такие есть, тоже обязательно ко мне подойдите. И мы просто будем просить делать их обзоры так же, как они всегда делают, только на нашем терминале. То есть рисовать все эти линии, графики, все, что умеют трейдеры делать. И это самая потрясающая нативная реклама. У нас очень дешевая стоимость за счет этого клиента. И ну, даже вот фонд Давинчи, Винчи, я не знаю, знаете, такой или нет, он не инвестировал никогда в российские ICO-проекты, а с нами он сейчас рассматривает плотное сотрудничество, то есть они около миллиона долларов инвестируют, и а, для них очень важна как раз стоимость привлечения клиентов. А мы с помощью вот этой нативной рекламы, про которую говорю, мы сделали ее минимальной и хотим захватить там, весь мир, особенно азиатский рынок, мы хотим европейский, Поэтому спасибо вам еще раз за помощь, спасибо за все, что вы сделали.